Самосовершенствование – это медленный, иногда разочаровывающий и некомфортный путь. Происходит ли это естественным образом со временем, когда вы становитесь более зрелым, или вы прилагаете сознательные усилия для улучшения? Результаты могут быть малозаметными, и это может заставить вас чувствовать, что все ваши усилия пропадают даром. Чтобы помочь вам почувствовать себя более воодушевленным, вот восемь признаков того, что вы становитесь лучше. Первый. Вы осознаете себя. Знаете ли вы, чего хотите? Ответы на такие важные жизненные вопросы, как ваше предназначение и то, каким человеком вы хотите быть, могут потребовать много размышлений и зрелости. Как бы ни было трудно ответить на эти вопросы, выяснение своего характера, чувств, мотивов и желаний является ключом к более глубокому пониманию себя. Такое самосознание означает, что вы способны осознать и осмыслить свои прошлые поступки, чтобы найти пути к совершенствованию. Второе. Вы осознаете свое влияние на других людей. Как и понимание себя, понимание того, как вы влияете на окружающий мир, является огромной частью того, чтобы быть лучшей версией себя. У вас есть возможность влиять на других людей, и это здорово. Но, как говорил дядя Бен из «Человека-паука», с большой силой приходит большая ответственность. Понимание того, как сильно вы можете помочь или навредить людям, означает, что вы должны сделать активный выбор, быть вежливым, говорить правду и стараться контролировать свои реакции на вещи, которые могут вас расстроить. Третье. Вы принимаете свои недостатки и ошибки. Чувствуете ли вы, что на вас давит необходимость быть безупречным? От того, что вы целый день видите на экране великолепных актеров и слышите о величайших достижениях других людей, вам может казаться, что вы недостаточно хороши. Но важно понять, что вы не безупречный герой книги и ваша жизнь не похожа на к драму. Отказ от смехотворно высоких стандартов и идеалов для себя полезен для вашего душевного благополучия и является признаком зрелости. Номер четыре. Вы не боитесь быть уязвимым в окружении других людей. Боитесь ли вы открыться людям, или вы не против того, чтобы дать другим понять, что вы чувствуете? Частью становления более зрелой личности является осознание того, что быть уязвимым – это нормально, и что это не делает вас слабым или неполноценным. Будь то страх осуждения или боязнь показать слабость другим, быть уязвимым может быть неприятно. Однако подавление своих чувств и отказ просить о помощи в конечном итоге может стать очень вредным для вашего психического благополучия. Номер 5. Вы находите истинные причины своих проблем. Есть ли у вас склонность избегать своих проблем? Хотя так легче отвлечься от того, почему вы расстроены или разочарованы, это не решает проблему. Если найти корень проблемы и встретиться с ней лицом к лицу, это поможет вам учиться и расти в долгосрочной перспективе. Возможно, на это потребуется время и привыкание, но выяснение причин и способов решения проблемы, вместо того, чтобы просто пытаться устранить ее симптомы, является признаком того, что вы становитесь лучше. Номер 6. Вы более избирательны в выборе людей, с которыми проводите время. Когда вы были моложе, вы старались подружиться с популярными и крутыми ребятами в школе. По мере взросления ваши вкусы и друзья могут меняться. Вы можете обнаружить, что вам хочется более тесной дружбы с людьми, которые больше понимают, общаются и поддерживают вас. Желание иметь людей, которые поддерживают вас и действительно хороши для вас, означает, что вы становитесь более зрелой и больше думаете о своих собственных потребностях. Номер семь. Вы сами принимаете решения. Всегда ли вы спрашиваете у других, что вам делать? Когда вы принимаете важное решение, может быть легко увлечься тем, что хотят и ожидают другие. Конечно, это нормально – прислушиваться к советам других людей. Но также важно оставаться сильным и верным тому, чего вы хотите и во что верите. Быть лучшим человеком – значит научиться доверять себе и своим решениям. Номер 8. Вы задаете больше вопросов. Стали ли вы в последнее время более любопытным? Узнавать больше об окружающем мире – это отличный способ узнать о разных людях, местах и многом другом. Вместо того, чтобы следовать за толпой, вы можете начать задавать вопросы о том, чего не понимаете или о чем хотите узнать больше. Это не только признак того, что вы становитесь лучшим и более заинтересованным человеком, но и поможет вам стать более сведущим и осведомленным о мире. Относитесь ли вы к какому-либо из перечисленных здесь признаков? Пытаетесь ли вы стать лучшим человеком? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с другими людьми, которым оно тоже может быть полезно. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на значок колокольчика уведомлений, чтобы получать больше материалов по психологии и самопомощи. Все использованные ссылки также добавлены в описании ниже. И супер спасибо за просмотр! Увидимся в нашем следующем видео!